И всем всем привет ребята с вами дима и сегодня мы будем проходить паркур карту на Minecraft Bedrock. давно мы не проходили паркур карты и кстати мне одну надо продолжить которая называется get fix я ее должен продолжить так как я прошел уже паркур и дропер я только-только продолжаю хотя возможно и наоборот я уже не помню потому что я очень-очень давно играл в общем-то, вот, мы про проходим, начинаем проходить эту карту. Кстати, я даже не ожидал, что я сюда поднимусь. Я вот просто только сюда хотел подняться. Ну, типа, посмотреть, что вот здесь вот находится. Ну, вот в этой вот большой трубе. Но все-таки оно меня автоматически подняло. Вот, короче, мы будем проходить паркур-карту. И вот, наверное, это начало. Но начало я, кстати, и не вижу, потому что... а вот это? Я что-то не понимаю. Погоди. Погоди, погоди, погоди, погоди. Так, я немножко не понимаю, куда нам надо идти. Возможно, это какие-то режимы, режимы, кстати. Возможно, и такое. Может быть, это все-таки режимы какие Да, может быть, мне нужно с помощью своего знания найти проход, куда мне нужно пройти. Но я еще пока что не видел, куда мне нужно. Ой, это что такое? -то? А вот начало. Вот все, это походу оно. Сейчас мы тогда идем сюда. Посмотрим, что мы будем делать. Чекпоинт. А, все, все, все понял. Это у нас режимы. То есть нужно выбрать. Какой-то либо БИОМ. БИОМ у нас есть адский, у нас есть земной обычный и эндовый. Очень, красит, кстати, круто, потому что это прям реально очень хорошие режимы. Вот. И вот у нас первый, я так понимаю, уровень. Это у нас вот, вот этот. Ой. Это вот этот вот паркур, адский, который нам нужно пройти. И давайте будем попытаться, будем пытаться, потому что я даже. Не знаю всю эту карту. Ну, в принципе, это и нормально. Почему я ее не знаю? Как бы она же недавно была сделана. Ну, как недавно, она была наверняка сделана где-то в 2020 году, где-то, но я не видел, когда она была опубликована, поэтому я не могу ничего здесь говорить. Но точно где-то в 1.17, я не помню. Это вот в этом вот промежутке. Но не на 1.18 и не на 1.19. Так, как. Так как мир, когда я входил в него, он говорил, что он от меня требует э, переконвертации мира. Потому что в новых версиях у нас координаты размер мира увеличился, он в два раза больше почти стал. Из-за этого у меня была переконвертация. Только как мне умереть? Можно вопрос? И это как бы все уже навсегда а что серьезно мне уже все да а ага, все все все окей а все я понял короче нам можно вот так вот умирать и мы будем возвращаться на вот это вот место это очень удобно Но на самом-то деле очень жалко то что я должен идти в самое начало ну, с самого начала, чтобы умереть от лавы. И появиться вот здесь. Но, да ладно, ничего страшного. Вы все-таки терпеливые должны быть, ребята. Терпеливые и терпеливые всегда могут выиграть в ожидании. Это что такое? Это какой-то красный бетон. Понятно. Кстати, ребята, да, я хочу вас спросить. Не против ли вы, что я буду делать видео с трассировкой лучей? Потому что это уже... Так, интересно, вы, выглядит на видео. А, вот. И хочется знать. Поэтому, если что, скажите, я просто, может быть, не нужно мне использовать эти видео. но ну, в таком в таком формате видео делать. А себе там луч светит. Так, давай назад идем. Так, и у меня есть, теперь есть вопрос: куда нам надо, надо идти? Это, по-моему, сюда идти, да? Так, окей, ладно, давайте посмотрим, что нам нужно делать. Ой, мамочки мои, я сейчас боюсь спать. Погоди, а это вперед идем или это мы назад идем? Ну такое ощущение, как будто, да, это не начало, это очень хорошо, потому что в прошлый раз, ребята, я вообще по сути заблудился. Не в этой карте, конечно, но в предыдущей карте, короче, заблудился, куда мне надо идти, и в итоге я пошел назад. Это не очень хорошо. И не очень было удобно, потому что мне потом нужно было возвращаться назад, чтобы доходить до того момента. Просто создатель той карты не видел, что где-то нужно разлить лаву. Да чтобы умеете вернуться на свое место. Но, возможно, это как бы и даже справедливо, потому что в... в реальной жизни такого бы не произошло. Так, окей, ладно, давайте будем идти вот сюда. Что-то я начал молчать. Прошу прощения, ребята. Просто я не могу еще полностью поглотиться в этот YouTube, чтобы было все прям очень хорошо. Но надеюсь, ребята, что вы не против, если где-то буду молчать, потому что когда я вечно буду говорить, это вас все задолбает. И это очень сильно повлияет. Я опять упал, да? Не сюда. Нет, нельзя. Могите, а может быть вот, вот здесь вот можно умереть? Нет? Потому что такое ощущение у меня как будто... Можно... А, все это полностью чекпоинт здесь будет, да, все тогда нам нужно идти назад. Блин, ну это как же неудобно, пожалуйста, разработчики, если вы это смотрите, сделайте так, чтобы можно было умереть в любом месте, потому что, ну блин, возвращаться на одно и то же место, чтобы умереть просто, но это сильно занимает время. И не хочется сделать слишком длинное видео, когда я просто прохожу один и тот же этап. Но я думаю, вы тоже согласитесь с этим, ребята. Кстати, да, ребята. Короче, походу, один из создателей карты 3000 уровней Майнкрафт пришел на мой YouTube, на мой канал, и сделал комментарий. Но мне верить или нет, решайте уже вы. Но если он создатель... Одних, одни, один из создателей, я им даже дам идею э, на этом паркуре где-то сделать усложнение в виде мобов, которые будут тебя стрелять. То есть, если они уже не будут э, создавать новые уровни, они могут сделать где-то усложнение, когда скелет тебя будет стрелять. Но я это рекомендую делать в несложных уровнях паркура, чтобы сделать их уже, ну, как бы чуть-чуть, чуть-чуть. А если заново начал, да? Какой же я дурак? Короче, ребята, я на Spawn Point встал. Короче, все, ребята, нельзя нам вставать на Spawn Point, который в самом начале, потому что тогда ты... потеряешь свой шанс это короче начнешь, начнешь заново это не очень хорошо все я понял все да, да, будем, не будем этого делать но немножечко бесит то что чекпоинт он перед экраном мерцает но я открою вам такую вот информацию короче я в своей карте паркура тоже хотел сделать это, эту вещь но потом я отказался от нее потому что она будет сильно мерцать и мешать ну как бы ему Знакомый тоже это говорил, что не надо этого делать. И немножечко это ему было смешно. Я ничего смешного там не видел. Да, но у нас в принципе разные характеры. Короче, надо было у меня в планах сделать то же самое, что и здесь. Но я все-таки отказался. Также, ребята, я хочу вам сказать, что вы будете решать, что мне делать с этим каналом. Ну, иногда. Короче у меня нету идей какие игры проходить именно компьютерные такие популярные популярные вот и короче короче у меня и нету идей какие игры популярны я даже не знаю как следить за этими популярными играми что с ними вообще надо делать короче просто я даже не знаю как искать вот эти вот популярные игры у меня нету в этом опыта, поэтому, если что, будете мне помогать пока что, ребята. Просто мне нужен опыт, как начать следить за играми, которые будут популярны. То есть я просто игру вижу, что она вышла. И я такой думаю, ну блин, она же может быть и не популярной. И я, короче, на нее не иду. А вот их снимаю в Minecraft, который уже вот популярный. Но все равно это.. Уже скоро будет надоедать. Но я так вижу. Мне все-таки интересно, что это за красный бетон. Вот прям очень интересно на самом-то деле. Ой. Потому что что там, видите, какой-то он подозрительный. Может быть, он снимает с меня спаунпоинты, некоторые. У меня такое ощущение есть. А, а, а. Все, все, все, все, понял. Подожди, подожди, а зачем здесь барьеры? Мне интересно. Зачем здесь барьеры, е как бы можно, ну хочется умереть, как бы в некотором моменте, я не понимаю, это Стив, ты нифига себе, я думаю, тут Стива не будет. Кстати, да, еще одна идейка, я на своем паркуре, я сделал старую версию Майнкрафта. Такой стиль старой версии Майнкрафта, альфа Майнкрафта. Есть даже такой отдельный уровень, похожий на него. Короче, в дальнейшем я хочу сделать, чтобы было две, две версии травы, а даже и 3 Я хочу сделать бета текстуру травы. И, короче, в чем прикол? Я для создателей 3000 уровней хочу сдать прикол который может быть им помочь. Ну, не помочь, что ли, кстати, идею для нового уровня, не знаю, как это будет звучать. Короче, можно сделать по порядку. Сначала самая первая версия Майнкрафта. Парку. То есть в плоском мире ты просто прыгаешь там где-то, да? Потом альфа. Просто обычный лес из дубов и с этими горами. Поэтому потом уже такая текстура, которая будет интересна, а потом уже, собственно... Понятно, да? О, о, о, Все, мы, мы прошли адский уровень. Это очень хорошо. По-моему, кстати, по-моему, это только единственные уровни. Мне интересно. Мне все-таки хочется посмотреть, это единственные уровни или нет. Может быть, с другой стороны тоже самое есть. Мне интересно. за посмотреть. У меня просто есть такие ощущения, когда я играю в карты, что постоянно где-то есть скрытые уровни. Какие у меня, кстати, ребята. У меня тоже скрытые уровни. И да, ребята, вот еще одни уровни. Я просто думал, что они... Их только три, но нет. Вот видите, еще три здесь есть, имеется. А может быть, они еще и здесь есть? С четырех сторон целых? Нет, с четырех сторон нету, Только сделано у нас получается шесть. Окей, я понял. Все хорошо. Тогда мы поняли. Тогда мы только идем за этими уровнями. Теперь мы идем в земной уровень. Самые самый верхний это у нас верхний мир, там, где мы выживаем в Майнкрафте, строим дома. Вот, как он у нас выглядит. Это очень прикольно на самом-то деле. Ух ты! Погоди, стоп, стоп, стоп. А, куда? а понял. а, -а, -а, -а Это скайблок, ребята. Это, короче, скайблок, который сделан. Ну, в стиле скайблока сделан. <colorful> Ой. Погоди. А, подожди, а куда мне надо? А может быть этот блок должен был меня убивать? Может быть этот блок должен был меня убивать, поэтому давайте я себя сейчас убью. Ой, чуть тебя не кикнул. Окей, все. Тогда будем писать, если что, команду убийства, чтобы мы не застряли на этом куча времени, типа, чтобы не искать, как нам умереть. Да. Просто будем команду использовать, которая будет нас убивать. Кстати, здесь у нас смерть автоматически переспавнивается вечно. Тайо. Что ж такое? Короче, я так понимаю, что когда мы падаем, нас земля должна была убивать. Тайо. Что я не успеваю прыгать? Наверное, FPS у меня маленький. Кстати, непонятно почему. Потому что... Смотрите, а может быть у меня прорисовка большая? Походите. Я на прорисовку да, сейчас посмотрю. Потому что что-то такое у меня ощущение есть. Попытаюсь как-то решить эту проблему, но надеюсь на видео это не будет сильно так мешать. Ой, да что ж такое, а? Таё! Да, это будет мне сейчас очень сильно трендить под нос, и я буду постоянно и не то делать. Таё, сколько можно? Почему я умираю? Ну, падаю. Да, такой вопрос, знаете ли, почему я умираю, когда я сам себя убиваю. Очень специфический вопрос, на самом-то деле. Почему я умираю, да? Когда я сам же это и делаю, и осознанно на причем. Да, это мой. О! А, погоди, сюда надо? Наверное, нет. Сюда нельзя, потому что это будет читерно. Поэтому давайте все-таки мы... Вот сюда идем. Ой, как хорошо, ребята. Короче, я сейчас прям на самом конце блоки прыгнул. Я думал, все, сейчас упаду. Ой. Погоди, а я выжив... А, нет, я не выживание. Очень хорошо. Просто бывает такое, что я когда я выживание в случайно карту ломаю. Короче... Создатели карт, короче, иногда забывают. Где это? Сюда да? Создатели карт забывают иногда включать геймод 2, чтобы я ничего не ломал. На самом-то деле, ребят, я вам скажу, что если вы не можете пройти мою карту. Но ну, если вы в нее когда-нибудь играли. А, уй. А, блин, мне слушал, надо использовать. Или я куда-то не туда прыгаю. Подожди. Мне... Или я не туда вообще иду? Может быть, я не в ту сторону иду, погоди. А, здесь распрыжка нужна. Понял. Понял, понял. Да-да-да, все, все, все, я понял, как надо проходить. Короче, немножечко не то мы поняли, но теперь мы поняли, как нужно именно это делать. Не, не получилось. Короче, я слишком сильно за ней летел, и я остановился, по-моему, на центре моего прохождения моей моей моей дороге. А может быть это может быть это может быть вот это вот разметки откуда мне надо прыгать? Может быть реально? А может быть это прям разметка откуда мне надо прыгать? О отсюда. О, серьезно, ребята, все понял. Короче, смотрим на вот эти вот блоки. Это наши подсказки. Все, все, все. Я умный в этом. Ну не во, не во всех, конечно, местах. Ну ладно. Я же не такой умный прямо во всем мире, конечно, но где-то могу и понять. Очень вот, хорошо даже. Класс. Да, я говорил, что я все хорошо понимаю. Так, так, идем сюда. Идем сюда. Ты нифига себе, нифига себе хорош. Ой. Ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребята-ребята-ребята. О! Все, мы прошли. Отлично, отлично, отлично. Теперь мы идем в Вент. И энд получает... А, йо я что-то вообще привык, что у меня энд как... Ой, ребята, если честно, вот эта трассировка лучей, она очень хорошо делается. Хорошо. Очень хорошо мне помогает... Ой, ребята, смотрите, это какие-то эти, какие... какие эти, короче, станции, как э, с этим э, нашим энд... эндер-драконом. Короче, ты там рушишь эти... У тебя, смотри, какая... какие лучи... Блин. они падают. Зачем они? Ой, это портал. Это реально портал, смотрите. Обычный мир, прикол. Э, да, все-таки я, раз, ребята, спрошу, нормально ли вы видите, ну, оставлять ли мне трассировку лучей, трассировку путей. Она уже так называется вроде бы как. А! А! -а, -а понял! Короче, ребята. А, погоди, может быть. Тут уже нельзя использовать, да-да-да. Тут уже нельзя использовать. Просто я не замечаю, когда... Ага, еще один, да? А еще... Аня, а что я не вижу? Подожди, у меня же чат есть. Зачем? Э, так, тут по-моему... Ой. О, нет. Подожди, подожди, подожди, подожди. О, Ой, а где это я? Ой, нет, а где это я? Погоди, куда мне идти? А куда мне идти? Я здесь застрял, что ли? Серьезно? А нет. Да. да. Давайте посмотрим, куда мне надо идти. То серьезно? Ага. Погоди, погоди, А. Все, все, все. Нет, нет слов, нормально все. Короче, у меня почему-то такие ощущения, как будто я везде везде что-то не нахожу, но вот, видите, нашел. Так, окей, ладно, идем дальше. Не получается. Нет, мы не будем пользоваться этими жемчугами, потому что это нечестно. Хотя, какой еще... У меня есть такой вопрос, а как мне. А прикиньте, я сейчас упаду. И у меня не будет жемчугов. Ну, типа, каким макаром я. Пройду? Есть такой вопрос. Это. Я прошел паркур. Ребят. Я что, серьезно прошел паркур? А, о, давайте пофармим, давайте пофармим, потому что... я где-то, где-то, где-то, где-то оно... Оно вот здесь где-то или что? По... А где это дается? У меня есть вопрос, а где это дается? Ладно, давайте мы пофармили, я даже не знаю, откуда мне это потому что никакой э, нажимной плиты нет. Это как-то, ну, эти, не непонятно. Ой, нифига себе там это светится. Нифига себе там светится. Вот эта вот штука. А, все, мы прошли, серьезно? о, о. Это очень, о, ребята, короче, свечащиеся текстуры. Ура, идем. Ребята, смотрите, реально текстуры светятся. Ой, как классно на самом-то деле. Ой, ой, ой, ой, ребята, смотрите, смотрите. О, круто. Так, отлично. Короче, ребята, если у вас есть идеи для Майнкрафта, то вы можете мне говорить, какие есть популярные штуки. Опять же говорю, кстати, ребята, мы вот здесь вот жемчуг Кендеры не будем использовать, так как это нечестно. Уйти, ребята, посмотрите. как. Спасибо. Ладно, мы идут не RTX, а мы вообще-то пришли не трассировкой лучей тут хвастаться, а и ну восхищаться, а прохождением карты. И по-моему, кстати, вот это есть еще одна подсказка, куда мне надо куда мне надо становиться, чтобы попасть на вот эту вот Поэтому давайте попробуем. Ой, о! Кстати, хорошо, что хоть у меня, кстати, эти жемчуги Эндера есть вопрос: а куда это А Понял, все, все, все. На самом деле не видно, куда ты прыгаешь. Ну ладно. А нет, еще есть. Понял. Может быть нам понадобится, кстати. Давайте все-таки возьму потому что может быть я где-то в... буду в баге, где я не смогу выбраться. Такое тоже может быть. Ну реально, смотрите, как прикольно выглядит. Так, отлично. Я прям очень бы хотел, ребята, записывать видео с трассировкой лучей. Не просто потому, что я хочу хвастаться перед всеми, какой я крутой. А потому, что просто мне это нравится. Ну, прям очень круто, реально. Это прям такой новый формат, что ли, видео и на ютубе по майнкрафту. То есть, ну, мало кто снимает с трассировкой лучей. Вы, если хотите, чтобы я это снимал, вы напишите об этом. Короче. Вот, это очень будет зависеть. Продолжение моего канала. Ну, как оно будет выглядеть? Какие будут интересные темы? Вот. Это мне... А, это, это обманка. Вот это вот это обманка. Все, я понял. Короче, нам нужно вот сюда. Вот так. Уй, почему можно меня. Ой, это очень. Ой. А, короче, открыть улюк это тоже обманка. То есть мы, когда вот так вот становимся, мы бьемся о потолок, и мы не допрыгнем. Все, понял. Ам подтянем и вообще сможем сюда вот так А да, можем. Окей, хорошо. Так, это очень, кстати, на самом-то деле. Опять прошу прощения за трассировку лучей. Вот эту мою а, информацию он, ой, нифига себе, это не увидел. А, короче, ты не видишь, куда тебе надо прыгать, и это тоже усложнение такое. На самом-то деле, ребята, есть я вам сейчас честно скажу, что а тема паркура с шахтами вот такими вот, как вот это вот, например, мне очень сильно нравится, на самом-то. По сути, она такая, знаете, необычная, что ли, загадочная, что что-то может напасть. Не знаю, может быть это потому, что я себе так сильно что-то там накручиваю. Ну, типа, представляю сильно что-то такое интересное. Но это мне очень интересно, и мне хочется всегда... А, я не туда пришел, я не туда. О, нет, блин, я упал. Я, я умер. Ой, Куда, куда, куда? А, я спустился вот сюда, вот так вот. А теперь мне нужно прыгать вот сюда. Все, понял. Это, короче, я вернулся назад. Ой. А, нет, погоди. куда за минуту? А! А, все, понял. Все, все, все, все, все. Короче, идем вот сюда. Spawn Point, да, вот сюда чек Point. Короче, сейчас мы должны прыгать вот сюда. Вот так вот, так вот, вот так. Это запутанность получается, но ну, я так понимаю, ребят, это, короче, запутанность специально, чтобы нас запутать, что мы возвращаемся назад, а так на самом-то деле мы идем дальше. Все, все. Не так опять сделали, но ничего страшного. Так, идем. О, давайте мы сюда попробуем, нет? а Это мы сюда ходили? Так, вот это вот назад, да, мы идем куда-то. Да, вот это вот назад мы идем, а вот сюда вот эти вот два оба варианта это уже дальше. Так, ну давайте мы и попробуем вот с этого вот места прыгнуть, попытаемся. ходи там что, невидимые блоки были? Как меня, не подожди, а зачем тогда там невидимые блоки есть? Пытаемся пойти паркур. Подожди, подожди, подожди. Или это может быть я об камень ударился, я что-то, не... э, точнее, об железо. Уй, за алмазы а это да, алмазы, смотрите, ребята, я хочу их добыть, я хочу добыть их и в своем мире это использовать. На самом то деле, мне, мне реально нравится, когда они светятся, почему я говорю сразу вам, ребята. Короче, я играю на таком мониторе, который делает, ну, темные моменты на экране более темными, а с светлые более светлыми более яркими насыщены вот и поэтому я не вижу никаких руд потому что ну как бы они в темном месте находят таком знаете такой у них стиль становится который ну не дает нормально у это а это пасхалка ребята это пасхалка смотрите это должно быть короче так, такой стиль у них становится серой, из-за этого монитор делает так, чтобы я их еще больше не видел. Поэтому, прошу прощения, если я считаю, такой выгляжу нубом, когда я пытаюсь найти всякие руды. И вот поэтому, ребята, я использую трассировку лучей именно в шахтах. В некоторых видосах, по-моему, было это, но я не помню уже до конца, что я использую трассировку лучей именно в шахтах, и это иногда мне помогает. Иногда но в то время у меня не светились эти руды из-за этого я путался где что и как но сейчас будет все нормально и мы не больше больше не будем это обсуждать куда это я пришел Погоди, а это не тоже место случайно не по моему нет окей хорошо очень хорошо на самом деле потому что я боюсь такого момента когда я вернусь назад да ну только я вернусь назад на чехпоинт, потому что я упал в лаву. Ой, блин. Тихо, тихо, тихо говорю тебе, маленький пипец, маленький. Есть, отлично, отлично, отлично, отлично. На самом-то деле, ребята, если вы хотите со мной играть вот в этот вот Майнкрафт Bedrock, ребята, вы можете мне писать в, ч... в комментариях, потому что Майнкрафт Bedrock это сейчас не самая интересная моя игра, ну из Майнкрафта самая интересная игра во всю историю вообще моей моих игр ну это наверное все-таки Pony Town и Gacha Life вот а вот самый интересный Minecraft это Bedrock и если вы хотите тоже со мной сниматься просто вот чтобы увидеться в Ютубе всем да то можете мне написать и я буду рад тому что вы со мной в принципе я вообще этому не, не говорю о том что вы просто хотите похайпиться на мне но я вообще все равно блин этот уровень закончился оно он такой красивый можно я сейчас кстати вот я сделал себе скриншот ну не серьезно, конечно еще можно вот так вот сделать скрин... А нет, все равно не получится. Короче, я потом оставлю скриншоты уже отдельно. Я заново зайду на эту карту, но после того, как мы ее полностью пройдем. Вот. И, короче, в тот момент я скину вам скрины всех уровней, которые существуют здесь. Но на самом-то деле, хочу еще раз это пройти. Но уже не сам, а с кем-то. Уже хотелось бы с кем-то пройти. Ну да ладно, идем дальше. Ух ты, нифига себе, приколдесс. Это какой-то ассироид. А, а это земли, смотрите, это ледяная земля. Вот это. Это короче, это как космос. Ой, смотрите, это у нас, это у нас глянцевый прям э, этот, планета, глянцевая планета. Это, судя по видимому, Плутон. Плутон, это еще один Плутон, только его брат. Есть вот его сестра, вот это вот бабушка вот эта дедушка, который маленький и это и маленький его внук который только родился из-за маленького какого-то астероида у ой, тихо ребят, прикольно так идем дальше и даже ребята я хочу вас вам сказать что вы можете мне давать какие-то карты на Java версию Майнкрафта. А потом я это буду конвертировать в Bedrock, Как это было с картой Неркина. Ой. И показывать как они будут... вы. Ой, я случайно. Стоп, не понял. А что это я тут оказался? А, возможно, потому что я чекпоинт не поставил. И на я... Все, понял. Короче, и сейчас тоже я, кстати, не поставил чекпоинт по моему и по моему когда я сейчас кстати умру я опять заспавлюсь назад там где был этот уровень а, или по-моему это просто обманки здесь эти поинты вот короче вы можете давать мне если что карты для майнкрафта java на которые вы хотите посмотреть как они бы выглядели с трассировкой лучей или просто как они бы выглядели на бэдроке как это бы выглядело вы можете там если что кидать вот и я буду это делать с удовольствием даже Мне самому нравится играть в этот minecraft и ходит ударит падаю я помню конечно свои старые виды видеоролики когда я еще был нубом в съемке видео ну сейчас если честно то же самое но Гораздо, гораздо профессиональнее. Ну, по сравнению с тем, что я снимал раньше. Вот. И, короче... Блин, по-моему, подожди, а тут есть помпойн. Тут <гас> нету. Ой, блин, это же... Жал... Это очень плохо. Блин, ребята, все, я упал. Походу я заспамлюсь. Да. Короче... Ой, не подходите. Может быть... Вы поняли? Здесь спавн-поинта даже нет, поэтому давайте, если что, вот на именно вот этом блоке, я, ребята, если что, uh, здесь вставлю спавн-поинт, именно мой, который я уже сам создал, но не этот блок, чтобы, если что, не спавнился там, где в самое начало. Это мне очень сильно, ну, бесит, когда спавн-поинт, где он вообще должен был стоять, где он прям обозначен, но он не работает. Что происходит у меня на улице? Короче, у меня, по-моему, гроза. И в момент грозы я снимаю видео. Классно, да? Да, короче, мы. Ой, блин. Ой, главное, мне, кстати, сейчас паун по поет не поставить там, где я упал. Такое, ребят, кстати, бывало на моих прохождениях, картах. Когда я был еще, получается, два года назад их снимал их. Ну, сейчас тоже, как вы видите, но только не на этом Майнкрафте было, а на Java. Вот. Такой был момент, когда я случайно просто ставил спаун-пойнт, где я упал. И не разбился. Вот это мне тоже бесит на самом-то деле. И не хочется, чтобы это повторилось. Но пока, в ближайшее время, вот когда я снимал эти все видео и проходил все карты там, даже... Ну, я этого не видел. Я... Ну, этого не случалось у меня. Я думаю, что это очень хорошо. Потому что... Ой. Потому что не хочется думать о том, что тебе надо просто летать в креативе где-то по карте, а именно как это задумано по создателю. От создателя, точнее, прошу вообще. А, вот! А, вот, вот здесь вот еще спавн пойнт есть. Все, здесь просто не работают спавн-поинт. Все, мы ставим здесь. Кстати, да, по-моему, бедрок Майнкрафт, он стабильнее по спавн-поинтам. Потому что, по-моему, в джаве Майнкрафта в, именно в джаме а, Постоянно происходят какие-то сбои с спампоинтами И говорит, что ваша кровать повреждена. Ну, каким макаром? Ну, по сути, ты поставил спаунпоинт, который через команду. И, по-моему, по, ма по, -по ходу Майнкрафт это забывает. нифига себе, как я так Вот. Это очень странно, на самом деле. О, идем сюда. Куда мы идем? Давайте сначала посмотримся, что у нас здесь. Так, отлично. Ой, это лабиринт! Это лабиринт. Ладно, давайте попробуем пройти. Я не знаю, конечно, получится у нас это или нет. Тем более, с трассировкой лучей, потому что это будет нам это очень сильно нам мешает, на самом то деле, эта трассировка лучей, но надеюсь, что у нас все получится, и не будет очень много проблем. О, я, я вошел сюда. Если чтобы как-то попытаться запоминать, где же какие пути. А, ага. ой, я, я походу, в тупик. Да? О, нет. Да, прикол. Я в тупик пришел. Да-да-да, мне придется возвращаться походи. походи. Так так, так. Это прям такие, знаете, запутанные места. Специально, чтобы я, если чтобы пытался пройти. Блин, так, погоди, погоди. А насколько он там длинный? Ой, блин, он там длинный капец. Так, наверное. О! Ой, я это даже не заметил. Прикол. О, давайте реально будем идти сейчас по, левому, по левой стороне. А, нет, получится. В, про... В прошлый раз, короче, я снимал видео. Ой, не снимал видео, а когда мы строили паркур. Была прошлая версия паркура моего. А, там я короче дал задание моему знакомому а, сделать карту Ой, сделал сделать лабиринт или это он по моему сам уже решился по моему он сам это начал делать ну я ни, никак не хотел просто ему дал ну делай что тебе нравится ну, чтобы было интересно только тому кто играет вот я ему это сказал короче он начал делать и я просто случайно пошел в его лабиринт когда я шел по левой части да это очень интересно на самом так, давайте мы будем идти, и потому что нет есть такие моменты, где А, ой, походи, мы все идем назад получается, да? То есть мы идем сейчас. Хотя может быть такое, ребята, что сейчас эта карта настолько запутанная. Погоди. А. Погоди. Блин, по. Или это. А, да, это тоже место, отлично, хорошо. Да-да-да, это тоже место. Ой, что там происходит на улице? Там молодейша драхнует. Короче, у нас сегодня очень дождливый день. <laughs> да. Идем, короче, мы идем. Идем наверх. И, короче, это, походу, у меня приведет к концу. Ей, ура! Идем сюда. Ура, нажимаем. И мы прошли вот этот вот уровень, очень на самом-то деле круто. Самый последний уровень, ребята, я думаю, что мы пройдем его, ну, может быть, следующий сеем. Хотя, давайте посмотрим. Ух ты! А нетушки, ребята, я хочу сейчас, я хочу сейчас, я хочу сейчас. Давайте попробуем попытаться. Но, знаете, что я сделаю? Я хочу кое что сделать я хочу сделать вот так короче я за себя перед лицом открыл окно а молнии шин ну я хочу на это посмотреть да да да окей мы короче уй уй блин ребята кстати из-за этих вот из этих деревьев у меня кстати сейчас полагает уй Наверное, изоляние. Или... Ой, погоди. А можно мне сейчас убийцы, да? Так, убийца. Ой, хорошо. Очень хорошо, кстати. Но я сейчас не поставлю спаун поин. Так, идем сюда. Вы также, ребята, вы мне напишите, что вы поддерживаете этот формат моего с вами общения. Мне это тоже нужно знать. Что, типа, оно ну, вам нравится это или нет? Вот. Просто, может быть, некоторым не нравится, что я постоянно говорю. Короче, я сделаю опрос. Кстати, ребята, я до сих пор не сделал пост, в котором вы должны мне писать идеи для Гача Лайфа. Это очень плохо, надо мне это сделать. Я очень много обещаю, много ничего не делаю. Да, да, да. Поэтому надо мне как-то изменяться. Вот, все, мы дошли до следующего чекпоинта. Ой, ой, ой. Как же Какой кошмар, блин, но ну, все-таки страшно, когда на меня попадет. <laughs> да, ребята, прикол в том, что я сейчас... Я так, по-моему, первый раз, когда я записываю «При грозе. <laughs> Ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Просто, ну, настолько страшно, когда вот у тебя сейчас драхает молния. Я бы мог это, конечно, показать, но... Ну, из-за того, что у меня ноутбук, который не подключен, слава богу, к сети, и он не сгорит из-за того, что он подключен к сети, интернету и так далее, он не, не сгорит. Из-за того, что ему не мигнул, у меня э, начинается э, ходьба вперед. У меня на самом деле, ребята, такое ощущение, как будто есть некоторые моменты вот в нашей вот жизни, вот когда происходит гроза, вот это. Короче, как будто, когда иногда молния бьет сильно, ну, именно по-визуальному, она громочит не сильно, а вот когда она очень далеко шарахает, тогда она очень сильно гремит. Но я лучше это говорить не буду, так как, ну... Может быть такое, что оно сильно грахмнет, но мне это не хочется, если честно. Не хочется пугаться, потому что я просто потеряю свой прогресс, и я испугался. Испи, я сейчас сказал Я сейчас сказал. Я сейчас сказал Вы видели? Я сейчас сказал, и передо мной сейчас была молния. Вы это наверняка видели именно по моему лицу, как я сейчас мигнул. Да. я сейчас боюсь, что, конечно. Весь мой комп вырубится из-за того... А, по-моему, нет, не должен. Короче, у меня есть батарейка, а меня выдержать, если что, я буду продолжать видео снимать, даже когда мы свет вырубит. Да Хотя Какой может быть, что Что-то произойдет очень плохое. но думаю, вы понимаете, да? Погоди, куда мне надо идти? По-моему, ну вот сюда должен я идти, да? По сути, подожди, я забылся. Ребята, я забылся вообще. Ладно, давайте сейчас посмотрим. Сейчас я хочу просто посмотреть. У меня такое ощущение, как будто я не не туда иду. Ладно. А, погоди, нет, я иду назад. -мо, что то я иду. Куда я иду вообще? Так, отлично, -мо, идем сюда. И. уй, как хорошо, ребята. Я чуть не сейчас не сдох. Ну, не упал. Уй. Так, идем сюда, отлично. Мой, наверное, видеоролик получился слишком длинным. Но думаю, ребят, это вам ничего страшного. Ну, думаю, что вы все равно меня поддержите. Будете, если что, смотреть видеоролик ну, там несколько раз. Продолжая его смотреть. Вот. Ну, и вы не будете жаловаться на это. Но, если вам, ребята, это не нравится, вы можете мне это сказать, я это перестану делать. Но это я буду делать в том случае, если э, это будет говорить много людей. На самом деле, я боюсь, и не боюсь, разы одновременно. Я, ну, как бы, я, смотрите, я боюсь именно, когда мерцают молнии, но я самое страшное боюсь. Э, это не то, что оно может мне попасть. Ну, это как бы, ну, все понимают, что это страшно. Ну и в том же самом-то деле и даже и я. Ну как бы, как, как можно не понимать, да? Вот, короче, самое страшное у меня в грозе, это громкий звук. Вот громкого звука я боюсь чаще всего, чем даже что происходит у меня перед глазами. У меня это до мурашек доводит, и не только до мурашек, у меня доводит это даже... Просто невыносимому звуку, ну и как бы, валят уши потом, ну, думаю, что ничего такого не произойдет. Хотя, может быть, все что угодно, ребята, поэтому. Поэтому, ребята, не нужно во всей жизни умничить раньше времени. Потому что вы можете что-то наговорить и потом это уже не изменить. Да-да-да. Я не понимаю, почему так лагает. Ну ладно, давайте посмотрим. Давайте будем проходить. Надеюсь, ничего нам это не ухудшит. А, во, все теперь нормально, кстати. Так, идем сюда. Тихо, тихо. тихо. Угу. вот сюда. Есть, отлично. На самом деле, жалко, что здесь нет чекпоинта. Именно на вот в этих вот штучках. В этих вот островках, типа. А на самом деле, это даже не островки, это, типа, как, то ли... Такие подставочки для моста, знаете, похожи. Ой, сейчас буду прыгать без конца, да? Без чекпоинта. Так, я, походу, сейчас буду мучиться вот на этом месте. Потому что что-то, видите, я что-то не могу пройти. Но это из-за того, что у меня FPS маленький. Я даже не понимаю, почему у меня FPS. Что, что, что, что вообще такого? У меня сейчас там загружено в компе. Ой, я случайно свой текст. Я... я случайно скин девочки. Казану тебя, ладно. Ну, это я иногда просто использую чтобы затролить кого-то ну и чаще всего это не выходит на самом-то деле ребята я любитель по поигулять где-то в красивом месте хоть в искусственном хоть по природе это сделано я любитель по погулять где-то в красивом месте как вот здесь Блин, я чуть я чуть shift не сломал. Я чуть shift, ребят, не сломал. Короче, если сейчас надавил на одну части, я чуть не сломал Shift. Да. Плохая ситуация была бы. Но на самом-то деле мне вот это вот, плохи... вот эта вот плохая частота кадров не мешает. Пожалуйста, можно получше. Да. Но все-таки я думаю, что это даже челлендж для меня будет. Типа пройди с низкой частотой кадров, да. Кстати, ребята, реально, вы когда-нибудь себе ставили такой эксперимент, пройдете ли вы паркур там с 20 кадрами, с 50, с 50, там, с 10, даже с 30? Я лично, ребята, говорю вам, что я это делал. Я это делал и не раз. Я делал это даже больше 10 раз где-то. Но ну, это когда я, конечно, был маленьким в своем, в своем возрасте. Это было для меня в какой-то степени весело, но сейчас э, это уже для меня не так очень сильно важно. вот. И сейчас я этим, по сути, никак не Но можно, кстати, в принципе, и попробовать. Почему бы и нет. Тем более, что вот этот вот паркур, он даже очень хорошо э, может сыграть в этом роль. Он такой самый прикольный, такой детализированный, что ли. Вот и он хорошо впишется в моё видео, оно видео будет очень сильно лагать и немногим это понравится. Ходи, что я возвращаюсь назад? Это... А, не, не, все Такое ощущение было, как будто я возвращаюсь назад. Хотя, возможно, мы возвращаемся назад. Просто мы на, на другом именно моменте, ну, на других блоках мы были. Так, вот здесь надо... Опа! О, чекпоинт, отлично. На самом деле, главное ну, не знаете что, встать именно на блок чекпоинта. Такое может быть, короче, когда ты просто не встал на, на чекпоинт, на блок чекпоинта просто не встал, а потом говоришь, а что это у меня чекпоинт не сработал? Такой тоже он может быть. И у меня это тоже самое было, ребята. Неудивительно, почему в то время я даже не чувствовал, когда я становлюсь на чекпоинт. И в то время, короче, когда этих карт еще таких более детализированных не было. В то время еще не знали многие команду, например, как сделать так, чтобы текст списался на перед экраном чтобы текст писался перед экраном а, и из-за этого мешало всем понимать, когда спавн да. по Но на самом-то деле это многие мешает понимать. Вот сейчас на самом-то деле даже больше людей злятся на то, что создатели не делают спавн поинты именно текстом. То есть когда спавн поинтом текст просто не пишется это странно вот это прикольно тоже можно потом сделать скриншот ну ладно идем получается проходим полностью спасибо за игру уго а мы прошли полностью ребята мы прошли полностью игру прикол что же ребята всем спасибо за просмотр мы если что ребята продолжим в следующий раз а с вами был и, кстати, э, да, не забывайте писать, как вам формат видео вот в такой вот трассировки лучей. Если вам будет нравиться, я это буду продолжать делать. Э, мы прошли эту карту за идут прикол. Ну, наверное, потому что она была сама по себе, как бы, не Мои а вообще карты сложные и менее детализированы. Мне в этом, конечно поработать и я думаю ребята что я с ними поработаю потому что я уже в голове придумываю как их можно детализировать как сделать так чтобы они более красивыми выглядели вот как-то вот так вот ну, в общем то всем удачи ребят и не бойтесь разы как говорится ну как я да и всем пока